В принципе, всем рисуем Макс Риск. можно, даже зайти в топ мира. У нас уже топ 100. А также есть еще топ 1. Ух, топ А, СТО, падок, садистики. В них уровень 23. -м. Как думаете, мы займем? сотое е место. Сейчас мы занимаем 700. 14 место. вообще 900. Еще и 1424. вот моя колода за демоном не сможет победить почему именно наверх мы должны идти ну давайте например почему этот шпачок 1979. кубков побеждают красот боев у нас где-то 200 вот, у ну, него 2200 кубков он еще 2-2 играет и каждую игру побеждает. потому что она больше кубков всего если кто раньше начинает тот побеждает. О, а, очень много скинов есть у меня. Угу. Восьмой уровень, седьмой уровень. Прокачал его шестой уровень. То есть сам донатил. Шестой уровень, седьмой уровень. А, -а, -а я что-то путаю. Я не путаю. Шестой. Мой. Восьмой. Это или баг, или что? Или что? За красным будет. Что значит? Он каждую игру побеждает, у него больше всего кубков. Ну и еще прокаченный персонаж. У меня девятая сила уровень прокачки. А он тут прокачать уровень. У нас есть голем пятый. -го. Но голем, конечно, сильнее демона. Нет, голем слабее. Поэтому мы уберем демона. Кузнец и вроде бы какая-то сойдет. Ортус можно победить просто в лоб боп. Или хитрая тактика убивать. А, Кстати, я кое-что открыл, получается звучит, копеечник. Вроде бы я не знаю, копеечник крутой или нет, пишите в комментариях, там есть Ниндзя. Он тоже, вроде бы, круче, чем даже. О, видно, Макс. Классно сделали, классно. Также есть еще новый предмет под названием Металь. У него 10 секунд, 6 тут сходится так, а вроде бы так обычно. А вроде бы и нет. 2 на 2 давайте, сыграем, а ты просто бонус. Потом уже начну Давайте, лайк, подписка, блин, мы с вами же две минуты-то говорили. Ох-ох-ох. Да, нормально так. Да, даже не надо посмотреть. Ну, ладно, ладно. Отличная карта. Так, жаль что нет конкурсов, да? игру продолжать ну, ну кайфу продолжим чем дольше мы собираем чем больше мы ресурсов собираем тем у нас больше этих у нас героев помните как мы собирали героев ну чтобы их собрать и героя, можно 200 нет. камня и 250 ман нет 250 мана 50 камня и 200 ман как-то примерно так вот Поэтому собираем все ресурсы, а, атаковать только вместе с напарником, так он что же тоже производит? А -так, давайте, а то вдруг он сами идет обнажаться, вдруг на меня не нападет? О, уже псы, слушайте. У врага у нашего напарника псы. Вот как они делают эти братский соус Ну давай, давай. Да. Я только для дерку, да, да? Ладно. Атакуй. В принципе, посмотрим, как дела за, там заражен, как пистолет. Атакуй. Давай посмотрим. Где нам что нужно? No. Два регенерашн, в списку. Ну, давай, давай, давай, ну, там, все, рашит. Ну, смотрите, куда-то сюда вы можете сюда пойти. Брак тут, по-моему, да, опа, по настрой, что Сейчас за нас вырублю. Вот так вот, слушайте, идите. Если базу, то я понятно нужно собирать. Ну это красавчик, вырубаешь. Блин, нет. Ладно, ладно базу. кто там вырубает? Вот тут. А здесь давайте. Производство. О, поживу два Ну вот такой, но уже не факт. Не факт. все, все, все, все. Конец. Потом мы знаем, где базы, они а наши. Наши, ну, тоже, тоже соберешь воинов. Мы делаем то, не в том, что я уже тут всю базу. Ускорим, конечно. Порвёл, порвёл, порвёл. Так, кстати, можно глазиков отправить здесь. Возможно, враг тут. где там еще. Да, и, и, и, и, да. Ну, давай, давай, дальше, помнишь, парк, Мы там да, сильнее. Ну, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, да, он сильный, я понял, дев сразу. Но справа башня упадет, если что. А, Спро упадет. Так, давайте. Не, ну ты сильный, чувак, пойдем, а, ты давать. Креп. Там да, реально креп. О, давайте силы. Байбол. Так, тут тес вас должен идти сюда помочь. Построй. новое. Может новую базу строить, окей. Нужно больше экономить, нужно больше этих демонов. Все будет классно. Козница, в принципе чтобы да, базу не построить Так, а наш друг строит тоже базу О, давайте ну, куча демонов не ну, тачимая ну, Еще гладит, может быть Давайте разведку сделаем Дурака-тамочек Барбол, что прям он Димила нас так по-быстрому а мы сразу экономику на построим, а как он такой? По... Экономику здесь, да. Я здесь, что-то не надо. Работать. Работать, работать, а. работать. О, да, вс. Поза него ничего стоит. Франку может быть ты, а. Значит, ты можешь что-то построить. Слушай, для привычки. Казарма, больше казарм, Окей, Строим больше казарм, строим, больше базы. Для проверки, да? Проверим, как там база. Басик, отводи уже. Пойдем. Так, в принципе, ты можешь уже атаковать. Посмотрим, что-то он этим занимается. О, базы строят. О, отжигай его, штифь, Потом здесь, да, вот. убивает нашего, не вроде. все отступай Опурируй. ага шатт основание Снимай. так Снимайся, чувствую что заправо атаковать и базу строить ещё. ну вот захватываем базу максовец все в принципе атакуйте так давай ты прикрывай я буду тебя прикрывать. Не решим, на прыгаем, прыгаем на Арду, прыгаем на Арду, прыгаем на Арду, давай, рубай все, силы качаем, давай, на форбол, на защиту давай, яман давай, атаку форбол, защиту давай, давай рубай всех. А, очень бы да, ускоряет давайте нужно больше ресурсов а то вдруг он нас набьет нам так, давайте атакуйте битва покажитесь на него тоже на него тоже на него а, сила хорошо, хорошо что есть сила а вдруг его бы не было на было бы плохо Ай-яй-яй, то не дофанкс Другой, Так, там клай вдруг он сильный стал Ну это последняя артаха будет Видимо, еще. по мне уже хватит Ну, какая высасывание Ресурсы нам нужны Вот Мы захватим все ресурсы Базу, прям тут точка сбора поставим. Так, а мы должны собирать ресурсы, как мы... да, Он сказал, работать. Да, ставим работать. Падам, мы... забираем все ресурсы. Не нуждаем, так что тоже можно построить. так вот, выбираем все ресурсы, потом нанесем крышку. Не, в принципе, можно открывать еще раз. Ну, а, да блин. С -э, выиграл в истории Тихого Битвы. Вау, в истории Тихого Битвы. Вообще, не На Слушайте, я хочу еще один, одну игру заработать, почему бы нет? Не так часто записываем стимулировку, что у нас не хочется, так просто. Поэтому давайте сделаем так получаем 4. Командир новый, он за улучшения, просто победа. одеть. бить? Угу. А, вот так прям. Вот видите, красиво просто. Так, мы ну, вот один-один ставим. Прям в конце концов, в конце роликов 1-1. вот шикарно. Mm -hmm. Ну, там, понятно, так все сдаем. А Атакуем только mm -hmm. на молодых бас. На молодых бас они надо. давно, давно старый бас. Кстати, вот их построить, Микрофон. так. Линия. Не знаю. Отлично как. Как расширение. Так, не знаю, плюс, минус. Так, на 1 баб И лучше вроде бы. ай -яй, яй не знаю как. Показано. А вон. Учу, звук. Вроде бы все работает. Давай строим уже. Так, карта, где я издевался над игроком, хоть хоть и так же сам, я думал, вы хотите, давайте, куча гоблина в атаку, у нас тем более будет прокачка достижения 100 гоблина, а, может даже быть 200, мы такой и квастики, поэтому я не пройду еще раз, так, наверное, 20 минут ролик вытащим, или, или 33 минутный ролик, очень даже длинный. Не... а ладно, пока здесь он знает ему не знает значит все будет окей все псы по все, всем нам крышка вот так чувак без псов а вы давайте побыстро кому не знает где потом еще силы, так может быть даже 300 ну, давайте принцип давай вот так вот так же самое это также делал когда мне не было возможности э, в другой игре я конечно жду когда наберем много много лайков я вам покажу игру а то вдруг это будет записывать и скажет все гайды ну, лучше из-за меня это будет плохо плохо поэтому я ничего не скажу договорить когда на каком-то ролике очень много лайков она очень классная, очень классная похоже на эту, да, конечно так, я считаю пора строить уже классно А тут строить или там поискать врага посмотрим там да? еще врага которые приняли строить украл колемчка врагов закинем сова, сова заметил соп сразу врубайте он, он, он, он, он так брак тут не а ну отлично заметил сразу врубаю сова пожалуйста следи за нашу базы что ли С, стойте давайте построим базу все брак я знаю где мы находимся тебя сейчас будет сосед до нас порубать. так чувствуем ну, пока что будем такую тактику строить. Так. Ну, ладно. Меняем позиции. Пока что нам по хватает бойнов, Ладно, только сам Тут тоже не спло. Ну, интересный чувачок. Вызываем защиту. Такой атака, что что-то И... Есть, такой у нас... Да, есть, вот, поликончик да, есть. Узнаем. Может враг там. Так, давай ускорим. Соткам. Может не отбудут. Классики пойдут с нами. Конечно, их мало. Знаю. А, враг тут. Йоро, враг тут. О, блин. Обратно. Обратно. Возврат в принципе главное вот построить почему Вот так. Он же строит два защитников, Я понял. Да блин, такого да, какого Как он делает? Давай, давай, да, да, Поиска. А -а -а. что-то заметил, кстати. Как так врубают? А потом чё он делает? Друзья, я не знаю какого черта, но реально он сильный. Реально он сильный стал. Реально, борзый чувак. Как? Как у него получается? Напиши комментарий. Я не знаю. Это из-за этого мужика? Или из-за их? Так, у него тоже стоит -то, загнать какие колоды. Прикольно, что у них такие есть колоды. Ну, не конечно, он скорее всего Тоже такой сник. Так, всё, открытый, наверное, достал. Так, ну что, а я буду здесь нападать. Под духом, а так, да? Даже, ну, не надо. Вспоминайте копеечник и один чувачок Мы с вами под полицах, под дом. Так же эти чвачки не надо. Ну, мы его взяли, он меня нужно прокачивать. Как по мне, враг. Но смотрите, тут можно поставить, точно. Вешник. Шестово. Ну, даже здесь У меня куча, куча прокачан. Можно как-то его давать друзьям, что-ли потом, как будет более канал ссылка как, знаете, просто макс, здесь, вот, там есть канал. Вот, ага, сал допустил, защиту. Питающего. Думаю, он прикольно питающего. И он стоит, защиту, так, там, нужно, так, вот, демон, крутой персонаж. Поэтому демона запускать, и был бы шахмат. Фарбот уже взял, копирует меня, слушайте, да, реально он мне копирует враг, наш новый враг, Почувствую, что он мне меня с этого колонны, стоп убить сыграл, минус 3, а, прокачку сделал, Слушайте, а как это понимать? Разработчик класный баланс. Почему брак? 5 5% больше меня. Может быть даже 20. Реально много. Так Заканчиваем. Всем удачи.